Всем доброго времени суток! Атеистических пабликов ВКонтакте много, маразма в них еще больше. А это целая кладезь контента для моих обзоров. Сегодняшние наши пациенты называются атеизм, здравый смысл. Однако, как вы сейчас поймете, между этими понятиями следовало бы поставить жирнючее слово «Версус». Очевидно, что здравым смыслом в этом паблике и не пахнет. Ну или админы паблика, судя по тому, что там выкладывается в постах, нарочно пытаются выставить всех атеистов умственно неполноценными. Да унито, Лучшее средство от терроризма — атеистическое воспитание. И снова урок истории для юных атеистов. В конце 19-го начале 20 века жертвами террористов в Российской империи стали около 4,5 тысяч человек. Со всей уверенностью можно сказать, что тогда орудовали террористы атеистического толка, так как это были представители леворадикальных течений, коммунисты, анархисты, народовольцы и прочие. Вот что можно прочитать в катехизисе революционера Нечаева, руководителя террористической группы «Народная расправа». Революционер — человек обреченный, беспощадный для государства и вообще для всего сословно образованного общества. Он и от них не должен ждать для себя никакой пощады. Между ними и им существует тайная или явная, но непрерывная и непримиримая война на жизнь и насмерть. Он каждый день должен быть готов к смерти. Он должен приучить себя выдерживать пытки. И это я привожу только Россию и только начало 20 века. Всего же леворадикальных, атеистически настроенных террористических организаций было великое множество за всю историю. С далеко не полным их списком вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке в описании. Советский Союз 1982 года. Последний год Брежневской эры. Многие современные атеисты, как бы они ни ненавидели совок, все равно тоскуют по нему, ведь там не было церкви и попов. Пост о том, как толерантность важна для общества. При этом наши атеисты могут быть толерантны к кому угодно, но только не к религии и не к верующим людям. Вам не кажется, что это какая-то дискриминация? Почему атеисты выступают против и Иеговы и Иисуса, но не против Деда Мороза? Ах да, причем у атеистов весьма избирательная дискриминация. Русский Дед Мороз, кстати, имеет славянские языческие корни, а вот Санта-Клаус или Святой Николай, который изображен на картинке, это христианский святой. Так что аметистам следовало бы выступать против Санты. В следующем посте паблик «Атеизм. Здравый смысл» достиг своего морального дна. Когда напрямую стал воспевать, ну или как минимум оправдывать, такие человеческие пороки, как гордыня, зависть, гнев, чревоугодие. Честно говоря, я даже не знаю, чем это можно прокомментировать лучше, чем вот таким вот жестом. Причем, если мы хоть как-то боремся с этими пороками, дисциплинируем свой ум, то мы все, рабы. Может быть, давайте теперь и насилие будем оправдывать? Хотя, о чем я говорю, атеисты против насилия это все равно что пчелы против меда. Но в любом элементе любой религии можно увидеть огромную пользу для властей идеальный рычаг для управления обществом. А что разве этот рычаг плохо работает? Или, по-вашему, общество не должно управляться, оно должно погрузиться в хаос и анархию. А, ну да, забыл, большинство же из вас анкапы. анкап сила! Мам, наш папа умер! Погиб в бою с немцами под Москвой в 2019-м. Он был героем? Нет, дебилом. Поглумиться над чужой трагедией. Чудесный пример того, что такое атеистическая мораль. Бреда, которым наполнен паблик «Атеизм. Здравый смысл» еще много. В один выпуск я точно не уложусь. Причем это только посты. Отдельного внимания заслуживают комментаторы этого паблика. Это просто... Так что ждите продолжения, подписывайтесь на мой канал и делитесь данным видосом у себя в соцсетях. Всем пока-пока, до встречи и оставайтесь на позитиве.